А мы сейчас возьмем с вами, разберем ситуацию, когда вы понимаете, что вы живете и родились в не очень мощном роде, И что в роду есть определенные проблемы, в том числе и ядро уязвимо, то есть Регина не выполняет свою функцию, она не полноценна. Если Регина не выполняет свою функцию, если она живет а в как, отдавая предпочтение каким-то своим родичам, а не отдавая предпочтение родичам талантливым, да, неправильно распределяя потоки сил, то у людей, которым Регина невнимательна, остается лишь только одно, уйти под более сильного сюзерена, то есть под более сильную структуру. Такими структурами может быть другой род и семья, есть, но это доступно, как правило, только женщинам, для женщин это, естественно, уйти в другую семью, и здесь надо понимать, куда ты выходишь замуж, потому что, как правило, девочки, которые выходят замуж по любви не очень смотрят на свою будущую свекровь, а если смотрят, то думают, что потом рассосется как-то само, оно само не рассосется, если тебя свекровь не приняла, все, считай гиблой твоя жизнь навсегда, потому что житья она вам не даст, даже если будет делать вид, что все хорошо. Второй способ, помни, что эгрегориальный мир иерархичен, уходить надо под более, сильную, под более, под более высокую структуру, то есть либо уходить в работу полностью, целиком, да? и тогда у тебя есть возможность вырваться из рода, он будет над тобой уже не властен, то есть да, тебя Регина, возможно, изогнала в мертвое пространство, но выход твой из мертвого пространства гораздо более легок, если бы, например, находилась бы в теле рода. Второе, уходить еще под более высокую структуру, например, становиться профессионалом в своем деле, входить в профессиональную касту. Тогда вообще никто не будет иметь права влиять на тебя, кроме государства. Либо ты уходишь в чиновники, то есть в чиновничий слой, да, и становишься еще выше иерархически или уходишь на уровень самого государства, то есть работаешь непосредственно с державой напрямую. Тогда род на тебя не властен, тогда он тебя отпустит только лишь по одному твоему требованию. При этом при всем, находясь на столь высоком уровне, ты находишься настолько близко к более серьезным потокам сил, что потоки сил твоего рода тебе становятся уже просто неинтересны. Они мизерные, а не малоценные. Единственное, что от своего рода тебе нужно будет взять, это поток здоровья, а для того, чтобы взять поток здоровья, здесь надо проконтактировать напрямую с Региной. То есть она должна захотеть просто пожелать тебе здоровья. И вот это вот магическое действие, когда надо сконтактировать с Региной напрямую и буквально развести, довести ее до состояния, что она пожелает тебе здоровья. Поверьте, ее слова действительно обладают магической силой, ей достаточно тебе действительно просто пожелать. У меня была история, как раз по описанной схеме, значит классическая, мать и четыре сестры. Одну она любит очень, двух других так всяк, ну так как бы принимает. А с младшей вообще какой-то парадокс, то есть она знает, что она у нее и есть, но как-то все время забывает. Когда младшая, естественно, заболела онкологическим заболеванием, а это у них породу лица, и почему она заболела ровно в тот момент, когда умер предыдущий родственник из старшего поколения, находящийся в мертвом пространстве, он как бы передал ей по наследству эту эстафету, держиму болей, она приехала к маме. Она приехала к маме со своей бедой. Парадоксально, что мама ее как будто не услышала. То есть она ее выслушала, всплотнула, и через 15 минут она забыла напрочь о том, что дочь ей рассказывала. Совершенно забыла, что у дочери онкологическое заболевание. Когда она после всех курсов химиотерапии приехала опять домой, она говорит, зачем ты так коротко подстриглась? Мама, у меня химиотерапия. И тут же опять Вот так работает психика. Психика женщины, которая не очень понимает, что она делает. Это же дочь родная. Родная из утробы вышла, не чужая девка, не в подоле кто-то принес, порог подкинул. Нет, своя родная. И вот такое отношение. Психика человека срабатывает в непроизвольно. Да? И обижаться на нее нельзя, потому что ты понимаешь, это женщина, которая почему-то стала региной этого достаточно большого, когда-то рода. она просто марионетка, она программа, она не ведает, что она творит. Там нет личности, там нет души, там есть просто исполнение воли. Род определил, что эта девочка должна быть в мертвом, вот она в мертвом, а мать ведет себя соответственно, несмотря на то, что она мать. Представляете, какой продукт? Никакой человечности здесь вообще нет. Да? Вот чтобы такого не произошло с вами, вы должны четко понимать, кто у вас Регина, можете вы на нее опереться или не можете. Вычислите ее, вычислите, и вы себе половину проблем решите жизненно. Почему? Потому что от ее ума зависит вся дальнейшая жизнь. Если вы понимаете, что она ничего вам дать не может, у вас нет другого выхода, как закрепиться за что-то другое. То есть вы свободны в данном случае от нее. При этом правило взаимодействия с родом, с всеми родичами, оно такое же, как в любом эгрегоре, а именно регина в идеале должна знать все обо всех, то есть она единица, она держит всю систему целиком, она видит целостность всей системы. Люди, находящиеся в теле рода, от них ничего такого не требуется, то кроме одного, друг с другом поддерживают положительные отношения, ни в коем случае не драться. Вот на этом уровне они все должны быть крепки. То есть если они там по пьянке как-то и что-то там друг другу и сказали, да, то на утро они обязаны просто все забыть. Никакая долгосрочная вражда здесь не нужна. И с Региной, соответственно, они должны поддерживать все хорошие отношения. То есть таким образом здесь прямая связь, каждая с каждым и здесь прямая связь, каждая с каждым и обязательно положительная. На уровне живого пространства между родичами возможно некоторые разногласия и даже непримиримая вражда. Здесь это допускается, потому что их взаимодействие друг с другом не поддерживает, никак не влияет на функции всего рода и на функции Регины. С родичами тела они желательно должны соблюдать, как правило, нейтральное отношения, То есть, если не положительные, то нейтральное. Отрицательное будет рвать связь с Региной, потому что Регина связывается напрямую. То есть вот так. А между собой как угодно. В мертвом пространстве. Здесь вообще никакой связи быть не должно. Они друг с другом не должны быть связаны совершенно. Родичи мертвого пространства. И род будет стараться делать так, чтобы здесь были максимальные разногласия, которые только возможны Все драки и конфликты пусть будут проходить с родичами в мертвом пространстве. И самое главное, родичи мертвого ни в коем случае не должны контактировать с родичами тела, потому что они становятся в этот момент уязвимы. Уязвим. В мертвом пространстве находится для рода вируса носителей. То есть те, которые, с одной стороны, да, наши вирусы разрабатывают у нас иммунную систему, но если они проходят дальше, чем вам положено, в теле наступает коллапс. Вот. Поэтому здесь очень важно. Родичи тела ни в коем случае вот с прокаженными, юродивыми, тех, кого род от себя отвергает, общаться не должны. А те, в свою очередь, не должны общаться с ними. Контакт возможен только с родичами живого пространства. мертвые общается только с живым. Соответственно, Регина, если желает помочь тем, кто находится в мертвом пространстве, она будет действовать через тех, которые находятся в живом. Именно этим связаны иногда требования, например, главы рода Регины рода позаботиться о какой-нибудь больной бабушке. Она же просит из всего количества внуков никого-то, а просит именно тебя. Почему? Потому что интуитивно чувствует, если ты будешь с ней контактировать, большого вреда не будет. Но если я там Анку, которая только что родила, вот сюда вот направлю, будет очень плохо. Анке, прежде всего. Да? Потому что она ухватит этот вирус, она может ее пожалеть. А жалость это раскрытие, это всегда раскрытие себя. Да? Поэтому здесь меры такие вот меры предосторожности. Но вернемся все-таки к позициям. Если вы понимаете, что в мертвом пространстве вас ваша регина определила, уходите, уходите под другой род. Женщина выходит замуж, она идет по правилам за мужа. При этом надо четко понимать, за какого мужа ты выходишь. То есть любовь любовью, но родословную неплохо было бы взглянуть, то есть понять вообще, за какую историю ты выходишь замуж, кто регина. Насколько силен рот, какими способностями, талантами обладают, какие потоки сил преобладают, какие потоки сил отсутствуют. Надо смотреть. Если у твоего мужа, ты знаешь, каждый третий даун, ну это надо думать, выходить за него или не выходить. Ну, чувство, любовь. любовь, Принчина думает, а принесет такое светлое чувство, все принесет, ну и проносит тебя мимо счастья. Если не складываются отношения со свекровью, она может стать Региной в любой момент. Это риск достаточно приличный и большой. Тем более, что женщина, у которой один единственный ребенок, вряд ли выпустит его от себя, значит навсегда постарается оставить его в теле своего рода, мальчика в частности. Держать его при себе, кормить самым вкусным. И при этом, при всем, она будет естественно негативно воспринимать любую женщину, которая находится рядом с ним, потому что она в любой момент может перевести его вот сюда, потому что их уже двое, и они уже становятся сильнее, двое обладают большей свободой, чем один в данном случае, если они в одну дубу поют, и она может перевести его в живое пространство, и тогда она останется как бы без поддержки своей. Да? Ой, поэтому, конечно, Регина, которая сильно печется о своем единственном сыне и старается удержать его рядом с собой, мало того, что она делает его сознание специфическим для тела рода, она еще и не дает ему устроить семью как бы по своему желанию, да, то есть она заставляет его выбрать женщину, которая подойдет не ему, а ей. Соответственно, человек, который живет вот здесь и имеет такую семью, она, он будет несчастен. Да, опять же, за пояс, пояс яростью. То, что, о чем мы с вами говорили. Люди живого пространства, они люди свободные, они будут много ездить, они будут много перемещаться. Да, они подвержены порокам, но эти пороки только развивают, как правило, их. И здесь очень важно, чтобы Регина четко понимала, что вот этим людям надо давать только после того, как все осело Ценная сила вот здесь, но и совсем без питания их тоже оставлять нельзя. То есть вообще ритуальное действие, да, когда Регина хотя бы раз в год собирает родичей, всех за единым столом. Образовывается единение полей, род видит, у нас есть структура, у нас есть сила. Вот мы все вместе собрались. И в данный момент в предальном ритуальном действии мы все одинаковые, потому что мы все члены рода. Регина смотрит на всех оценивает каждого да, и каждого как-то выделяет тем или иным способом. И во время такого застолья обычно происходит перераспределение вот по этой иерархической системе с точки зрения Регины правильной. Вот Поэтому, конечно, велик тот род, которому повезло с Региной, велик тот род, у которого Регина обменяема. Если ее не если вам не повезло, значит думайте о том, каким образом себя обезопасить. Так повторяя, вариантов только два. Первое, за выходить замуж за более серьезный род, то есть переходить в другой род. И там незамедлительно устраивать с Региной самые теплые, самые доверительные, самые лучшие отношения. Даже ты, если как личность ее терпеть не можешь, эту женщину, ты должна ее уважать как главу рода. Если ты то есть, то повезло тебе родиться в достаточно сильной и крепкой семье, то есть род ваш силен, но случилось такое понятие с тобой, как любовь, страсть, и ты выходишь замуж до за этого мужчину, а он не из крепкого рода, у него как раз все очень плохо. У него и убийство есть в роду, и наркоманы есть в роду, то есть у него все есть в враги. Лежать, конечно, вам, милые дамы. Но запомните одно правило. Оно из этого мира пока никуда не ушло. И пока существует в нашем мире здесь патриархальное общество и христианство, будет работать очень четкое правило. За раба идущая рабой становится. Запомните это. За мужа. То есть выходя замуж, ты берешь на себя все тяготы и хлопоты этого рода, и твой род неизбежно переведет тебя в мертвое пространство, потому что как бы он тебя не любил, как бы он на тебе не пекся, ты являешься представителем вирусоносителя, то есть род умирающий является агонизирующим, а это значит, что он будет цепляться за жизнь всех, до кого дотянется. И первое, кого он съест, это тебя. Значит, не имеешь ты права находиться в роду где-нибудь в другом месте, чем в мертвом пространстве. Потому что не дай бог ты будешь находиться в живом. А он тебя начнет подъедать, значит, он начнет подъедать через твои связи и живое пространство. Почему здесь должны быть все связи разорваны? Потому что если он съест тебя, все остальные не пострадают, все связи разомкнуты. Вот здесь есть сомкнутые связи, понятно объясняю? здесь сомкнутые связи с кем-то из родичей живого пространства, у вас хорошие отношения. Ты выходишь замуж до да, род вируса носитель, тебя съедает и по твоей связи съедает с тем, с кем у тебя хорошие отношения. Понятно, если ты живешь с мужчиной, сохранила свою фамилию, в брак не вступили и общих детей нет, то тогда ты остаешься в своем роде. Если ты выходишь замуж, а за мужчину, ну, скажем так, даже в гражданском браке или даже если замуж, сохранила свою фамилию, но общие дети есть, то тогда на усмотрение Регины, рода мужа. Если ты сохранила, не сохранила фамилию, вышла замуж, вошла под фамилию мужа, и у вас есть общие дети однозначно в род мужа. То, то, есть без вариантов, Все варианты рассмотрели. А если сохранила фамилию, если замуж не сохранила фамилию, нет детей? На усмотрение Регины, опять же, да, же, здесь да? на усмотрение Регины, родом да. то есть она берет в свой род или Да, то есть если она тебя принимает, то есть она тебя любит и говорит, это наша девочка, uh -huh. да, uh -huh. это жена моего сына, то есть она тебя принимает формально, то тогда ты перетягиваешься в его род. Но опять же, здесь надо смотреть на ситуацию в твоем роде, если ты для рода была ценна, uh -huh. то он может просто не отпустить. И тогда твоего, твой муж будет перетянут в род свой старый, в твой род, да? это в том случае, если твой род сильнее его, но как правило роды не конфликтуют на эту тему, им легче отпустить женщину в другой род и на освободившуюся ячейку привлечь ну, мужскую душу, то есть человека, который родится в мужском теле, потому что мальчики очень важны для рода, больше, чем девочки. Девочки нужны в единичном количестве, только для того, чтобы они вот сюда вот вошли. Все остальные девочки, это что называется Нараса. Да? То есть род не очень ценит девочек, только в одном случае, если она является наследницей. Если она не является наследницей, она как бы свободна. Но опять же, всегда смотрится, да, если регина умирает, надо кого-то... Подтягивает. Если нет никого из своих, то есть нет уже готовой вдовы, нет готовой разведенной женщины, которая вернула свой род, она не подходит по каким-то специфическим качествам, то в подходящей женщине, подходящей члене рода устраивается в жизни, как я уже сказала, определенный коллапс, когда она лишается мужа, лишается родовой поддержки в своей как бы мужненной семье и вынуждена вернуться в свой род, чтобы войти на послу регина. Понятно? Значит, смотреть на ситуацию, род определяет. То есть если она не Регина, то род легко ей такое дело позволит. Но если она Регина, то он будет смотреть на избранника и по возможности вытягивать избранника из того рода, к которому он принадлежит. То есть либо совершат обмен, либо сделают так, что у него, он разругается со своей Региной, да, и она просто его выкинет из рода. То есть что-то такое случится, что ослаб... делает связь между ним, мужчиной, и его Региной достаточно слабой, и тогда род жены, род Регины вытягивает просто этого человека, просто вырывает. Да, из из прежней семьи. Мужчине при этом приходится не сладко, я вам сразу скажу, потому что он претерпевает стресс, причем этот стресс, как правило, им непонятен, то есть он привязывает этот стресс каким-то явлением этого мира, да? причем совершенно парадоксально, например, у Филиппа Киркорова родилась дочь, он испытывает по этому поводу такой колоссальный стресс, Это шуток реальный случай. То есть он начинает переживать на тему, как это так можно рожать детей от суррогатных матерей и становится совершенно непримиримым противником суррогатного материнства. причем при к нему лично это не имеет никакого отношения, но его сознание просто зацепилось, оно, что называется, нашло объяснение. О, слушайте, а чего, а чего по этому поводу действительно не найти, не попереживать. Да? Вообще сознание человека, оно устроено таким образом, если надо чего-то доказать, оно себе докажет, если в ментале этого нет, оно во внешнем мире найдется. Совершенно не связанные вещи, но ну, совершенно не связанные логикой, а при этом при всем, вот просто помните, что если человек истерит по какому-то поводу, возможно, не повод является причиной его истерики, совсем не повод, да, а внутренние процессы, которые просто в этом поводе нашли определенное объяснение, но виденье это приходит, как правило, с опытом, да, чем больше узнаешь людей, чем больше узнаешь информационную природу их сознание, тем больше тебе становится понятно, как на что они реагируют, и как она и что среагирует, и как сложится их судьба дальше, это, что называется, приходит только с опытом. Таким образом, вот эта вот вся система, она работает и работает всегда. От ядра, от самой структуры зависит полнота и целостность всего рода. Стоит еще отдельно охватить вниманием в нашей теме такое понятие, как родовое проклятие или проклятие рода. В принципе, я о нем достаточно подробно пишу в книге, только лишь обмолвлюсь. Да? Проклятие рода и проклятие родом. Есть две разновидности. Родом, это когда род, Регина, проклинает кого-то из своих членов, соответственно, он переводится на иерархическую позицию мертвого пространства. Причиной может быть все, что угодно, начиная от личной неприязни Регины, заканчивая действительно каким-то катастрофическим поступком, который он совершил. При этом при всем, что называется, это внутренние дела рода и никто никогда из высших сил не будет вмешиваться в этот процесс. Никогда. Человек, которого проклинает Регина, в этом отношении совершенно не защищен. Причем проклятие может быть как только в сердцах, на словах, знаете, есть такие бабы, которые проклинают своих родственников буквально через слово. Причем это не как здрасте, то есть настолько естественно, как, бы, как, как для мужика матерные слова в качестве этих глаголов связан между мыслями. Вот. Так, и самой Регины это не опасно? Для самой Регины на самом деле все опасно. Очень опасно, потому что она будет держать ответ перед теми родичами, когда она уйдет, она встанет перед их судом и ответит она там за все по полной. То есть это, это жуткое дело, да? В общем, ничего хорошего от нее да, не будет, а свои карают, знаете, свои карают похлеще, чем чужие, вот. а поскольку ее деятельность, возможно, поставила под угрозу выживаемость своего рода, то что она получит по полной, вы можете даже не сомневаться. Но при этом, при всем во эти внутренние разборки, как правило, никто никогда не вмешивается. Вот если сам человек не уходит под более высокий эгрегор да, и э, как бы не просит наказать обидчиков, то тогда обидчики совершенно наказываются, вплоть до уничтожения всего рода. Но опять же, это если за тебя есть кому заступиться. Например, ты становишься государевым чиновником. И за, за тобой стоит махина, такая государство, которое будет тебя защищать. И если твоя Регина или кто-то из родичей тебя обидел, то, соответственно, туда целенаправленные будет лупить. Защититься они не смогут, только откупиться. Но выкуп бывает очень... Настолько велик, что они его не потянут даже все вместе, если сложится, всеми своими жизнями.